Приветствую всех друзья у микрофона Артём и добро пожаловать на мой игровой канал Артём Муф. Мы начинаем прохождение Assassin's Creed Freedom Cry Крик Свободы. Посаживайтесь поудобнее, ну а мы приступаем. Так, ну вот мы и в игре. А, так, удерживая кил, бегайте. Что прицелиться из маркера тем нажмите левую кнопку мыши чтобы выстрелить. Ага. Посылка не так важна, как ее Я понял. Уничтожим этого курьера, адмирал, и раскроем истинную угрозу, исходящую от тамплиеров. Так, атакуйте флот тамплиеров. Бездвижьте корабль тамплиера, уничтожьте корабли эскадро. А, я понял. Так, вон там враги. в принципе, игра мне уже нравится, потому что я люблю такие игры, где есть управление кораблем. Это мне напоминает пират Карибского моря. Кстати, если такая игра существует, нормальная, не в 2D, то можно будет как-нибудь проиграть. Но это потом. Так, вот, нужно встретить Так. Ну что ж, погнали. Так, это что-то, что-то, что-то, ай -я -я -я -я -я. Так, тихонько, тихонько. А, все, я не могу его уничтожить. Блин, и этого тоже много Ну, сложно, если честно. Потому что... Не знаю. Блин, блин, блин, блин, давай, давай. А, так, надо развернуться. Сложно, потому что игра не сильно требовательная, но все равно немного есть лаги. По крайней мере здесь. Потому что море, дождь. Ты при этом видеть поэтому возможно из-за этого лаги. Надеюсь, потом их не будет. О, еще один подорвали. Или, или не до конца. Вот сейчас, сейчас, сейчас, сейчас, сейчас. Блин! Кстати, если чё, я первый раз играю вообще в Assassin's Creed, да, первый раз играю, вот, но у меня еще скачана игра Assassin's Creed Origins, я хотел ее постримить, но, к сожалению, не самолагает, поэтому, возможно, мы пройдём прохождение просто чисто видео, как-нибудь, но потом. Блин, ну надо развернуться. главное если не трогать, иначе мы уйдем со штурма. Так, стрелять из фальконетов, приготовиться вверх. Так, ладно. Ух! Что там происходит, я не понимаю. Так, а наши хп. А, вот наши хп. Блин, один у нас тоже подрывают. вот гады. Сейчас мы их.. Сейчас, сейчас, сейчас. Я... Почему? Я же попал в цель Я ж попал в цель Ой, блин, НС нажал, НС нажал НС нажал так Так, не-не-не, он не, не уклонился А, всё, мы сейчас Боу его брацали, это Мы сейчас его уже подорвём Блин, мы сейчас сами умрем. Так, так, так, так. Давай, давай, давай. Налево. Налево уходи. Блин. А, кстати, мы не сильно стреляем. Так, вот этот еще. Да. Кстати, Вот так стреляем. Может, попадем в корабль? Нет. Блин, ты надо прям точно в цикле блин давай направо направо направо давай направо газой бою погоди какой бой нам надо развернуться удачно чтобы по ним попасть иначе мы эту миссию никогда не пройдем так ой он на нас идет на нас идет на нас идет а, кстати, я тут сложность, а я тут одна сложность походу. Походу здесь одна сложность, ребят, потому что при начале игры там не было выбирать сложность. То есть как как, но в принципе как-то выкручивается. Так, ну ну ну. Давай, давай. Давай, еще, еще, еще, давай, мы его должны добить. В бою готов, капитан. Давай. О, корабль в один Отлично. Это победа, господа. Ну, Над одним кораблем. Сколько там? Там еще один, да? Сейчас. Мы. А то они думают, видимо, что мы пытаемся уйти. Ух, поля. Но не тут-то было. Сейчас, давай, давай, давай. Блин, не туда. А, а еще один мы вывели. А все мы победили. Отлично. О, сохранение. супер. После того, как мы пройдем эту игру, я думаю, будем проходить Dead Light, там, зомби паркур, если лагать не будет. Если будет лагать, то поищу какую-нибудь другую игру. Можете, кстати, в комментариях написать. Главное, чтобы она не сильно требовательная была, но интересная, то есть не 2D там. То есть, я уже посмотрю, если она понравится, то, что там напишете, то будем ее проходить. Не обязательно ассасин, а ну какие еще игры, еще много. Кроме сталкера, потому что сталкер мы стримим. Сталкер мы только стримим. Так, все-все. штурвал. Заберите посылку Скорбе Адмирал, отправляйтесь к месту погружения. А, то есть нам надо еще доплыть. Угу. Так, я так понял, что, а вот, что вся игра, ну, в основном, будет строиться на кораблях. Ну, не знаю. Я скачался с вообще не для того, чтобы там все время на кораблях воевать, а чтобы стелс, что игра, в основном, стелс с Вот. Не, он ну тут сейчас лагает, конечно. Это дождь, потому что потом, я думаю, будет нормально надо. Все, включаем. Отлично. Так, сейчас ведяшка будет, получается. Да, вот видяшка. А, это мы груз забрали. Груз. Так, а что за видяшки тоже будут подлагивать. У меня железо не мощное, но в описании характеристики есть. А денег на новое железо нет. Только стримов, если. получать. Так, ищите посылку сундука. А, нам еще искать нужно посылки круто вообще вы вот придумали конечно Еще подводу так а где в каких сундуках в этих че... а, а это мы типа вот там. Ну да. Тут логично. А, кстати, с рывком у нас побыстрее дыхание заканчивается, поэтому надо все очень быстро делать. Сундука, А, я так понял, сундуки это у нас бочки. Логично, капец. Но если честно, конечно, логично. А! Так, акула. Так, так, акула. Не быкуем. Почти, кабыкуем. А, это бочки с воздухом. А в бочки с воздухом ваша команда может бросать вам бочки с воздухом. Используйте их для пополнения запаса воздуха. А, ну это отлично, потому что если только одна была бы бочка там большая, было бы проблематично, потому что тут, видимо, Придется и прямо эти сундуки. А, вот сундуки. Все, да, вот сундук. Сохранение пошло. Так, сохранение это очень хорошо. Чуть посылку в сундуках. Ну вот он, сундук. Взять, ограбить. Ограбить. Понимаю. 170 рублей. Попорвая кружка. Нет, это не оно. Нам нужна посылка. Ой, -ой, ой акула, акула, акула. Так, а красный значок, это значит, что она рядом. Прям очень рядом. Если она наполняется, значит она готов, готовится к катать мне. Так, что мы делаем? Нам нужно искать сундуки. А, она же чуть есть. Специально, да? Где сумраки Ты меня не достанешь все я понял а это не так слышь ты не буквально меня. странно по идее акулы должны не то что нападать и а сразу убивать так нам нужно воздух срочно воздух воздух давай давай давай идем там обыскивать Так, все, отлично. Ну, значит, первая часть прохождения у нас будет вступление. С морем, я так понял, связано. А дальше уже будем играть нормально за ассоции. Так, давай, опускайся. Как опуститься? А, все, понял, наклонить мушку. А, я надо сказать. Блин, я не понимаю, как как умники найти. Реально. Слушай, тварь, блин. Как найти сундуки? Так, я пожалуй уйду отсюда, окей. Он туда может. Может тут есть? Я все время в одном месте шляешь, конечно. О, вот еще один сундук. Или это тот, который. Нет, это не тот, это другой. Тот был, мы обыскивали в этом, где корабль. с этой стороны. Ну, логично. Так, пожалуйста, пусть это он, пожалуйста, пусть это он. Сохранение. Нет, это не он, да блин. Ищите посылку в сундуках. А что за посылка? Можете сказать, пожалуйста. Что это может быть за посылка? Пишите в комментариях, кстати, как вы думаете. Да, кстати, воздух-воздух-воздух-воздух У нас красная полоса, давай-давай Отлично, молодец Так. Такое ощущение, что там маленький солдатик, это он здесь близко Хорошо. Значит нам нужно кораблю, я так понял. Тут разбитый корабль. Там тоже смог Но мы его обыскивали. Там по-любому. А, вот, вот, у меня А, нет, это колокол. Колокол с М -м -м. А как карты включить? Или не включить? Так, там акула. Давайте попробуем через корабль, этот через руины. Может, тут? Давай, давай. Уходи, уходи, там часок тебя настигнет. Да, тут тоже есть сумки. Не, походу нет. Очень... А, блин. Реально задумбалить окуну. Так, вниз, вниз, вниз вниз блин ладно по-твоему блин у нас красная полоса давай давай давай а удерживай а, а нажимать надо нажимать давай давай давай испортила. сейчас задохнемся можно пожалуйста бочку сбросьте? а так можно наверх просто Ой. давай давай давай давай наверх наверх давай давай давай давай тут бочек нет придется наверх нафиг Мне кажется, мы не успеем. А, область недоступна. Круто. Достанавливается, дискриминация, неизбежна. Все, мы... Мы задохнулись. Мда. там помер. Так, но мы же сохранялись, да? Сохранение же у нас есть. В смысле? У нас же было сохранение, еще. Серьезно? Так, Нет, не мне не вижу, это не нравится, блин. Я уже ненавижу вижу не Но никто не говорил, что будет легко. Так, на пожалуйста. возьми шторвал. Давай, давай, Бери пушку, пушка, бери. Не, ну тут конечно Давай убивай. а давай убиваю а вообще все что давай давай давай давай уверен давай захватим. так давай Сторону-сторону сейчас, ну. А, вот. Ну, это как наверное. Э-э-э, аккурат, аккурат, Давай. Ползи. Ползи, давай, чё ты Я не могу. Давай, бей его. Красава, давай этот все. Ну, извиняюсь за залаги, но... Тут очень сильно лагает, потому что море, вот это все. Было бы не море. Было бы лучше, гораздо. Блин, ну куда ты лезешь? А, ну ладно. Так, нужно нашим помочь. Давай, давай. Ну давай, бей его, Ч то Не, ну пади гуськом. О, ну это же. Давай, давай. О, отлично. Чем минус а, один. Еще... А вот и еще. Ах ты ж сволочь, я сейчас встану и тебе не подробится. Реально он у меня стоит купка дебили, нажимаю на мышцам тупо стоит. Ну да ладно. Спасибо, брат, помог. Сейчас я с ним закончу. Так, эээ, -э, блин, у нас хп мало. Ой, не, все, нам хана. это вражеский капитан что-ли? или нет? блин, тебе бить, чтобы восстановить здоровье понял, все хорошо-хорошо-хорошо бегаем, сейчас восстановим хп и Пойдем дальше драться. Тут нас мало останавливается, очень медленно. Реально. Ну я вижу, да, восстанавливается, но медленно. Да, конечно, первая часть прохождения не очень согласен Такая миссия сложная. Первый раз, что играю в Синквит, еще лаги. О, уже больше пп. Ладно, в принципе, можно провоевать, еще, еще ждать, стереть, серьезно, пока наших игрок. Так, ты куда лезешь? О, спистка. Надо убить. Опа. О, мы нормально. Как прям. Так, вон там капитан, походу. Да-да-да, я вижу, это капитан. И справляешься с капитаном. Погоди, сейчас под придет. ну дальше спуститесь с трюм а так а где это? а вот вижу так подберем шпагу отлично теперь у нас есть шпага так трюм А, ну это он. Конечно. Вот, это уже не так лагает. Вот. В принципе. Ну тоже, конечно. Ну ладно, потом посмотрим, что их может с этим сделать. Почему я прыгну со мной? Так, я не понял. Ч разлкс? Вставай. Ты много хп. Где сад? А, это мы сам ее деремся? Я что не вижу. Блин. Ты ж соло что какая. Блин, мы сейчас смотрим, понял. А, не, мы не можем пока Ладно. Давай закончим. Закончим. Сейчас постановим здоровье и пойдем убивать адмирала тамплиера. Он же здесь надеюсь А не на другом корабле. Надеюсь, здесь. А уже с сундуками этим ссылкой. и разберемся в следующей части следующего видео прохождения теме замечательно а чё у нас хп набирается а мы на раскале это что постоянно присядь хотя бы как как присядь? сесть нет, что, сесть не можно? Фига ты. Ну что ж, я пришел по твоей душу. А, ну и тут нет смысла по себе. Контратака, ну-ну. Давай, давай. Давай, убей его, убей. Блин, нас сейчас походу убьют. Реально, как будто играю пират Крипского моря, а не... а -а -а. Смотри, только я играю не за Джека воробей, а за другого чувака напрямую а новую задачу теперь заберите посылку круто заправить посылку далеко А, вернитесь на свой корабль ладно я думаю на этом друзья мы закончим сегодня первая часть э, вступления игры с фрейдом край крик свободы а, в следующей части уже начнем значит, дальше заберем посылку и надеюсь что будет уже не моря а игра ассасим где нужно будет прыгать по крышам рваться и убивать, выполнять нормальные миссии. Ну а с вами был Артем, были на моем игровом канале Артему. Подписывайтесь. Всем удачи, увидимся в следующей части прохождения этой замечательной игры, всем пока-пока.